Итак, последняя туле. Анга. Последняя туле над нами проплывает, над бункером горит звезда Рекс не спешит Рекс фюрер понимает Что с шамбалою я прощаюсь навсегда Рекс фюрер не спешит Рекс фюрер понимает Что с шамбалою я прощаюсь навсегда Последний Зикхайль с любимых губ слетает в глазах твоих печаль, Сияет, как рубин, еще один звонок. Прощайте, Гималай, несет меня туле, В пампасы Аргентин еще один звонок. Прощайте, Гималай, несет меня туле в Памбасы Аргентин. Я помню те слова, что были мне наградой, что верностью слепой завелся честь твоя еще один звонок. И смолкнет канонада, еще один звонок, И улетаю я еще один звонок, и смолкнет канонада, еще один звонок, и улетаю я, Ты предо мной стоишь, подобно Артемиде. Украшенный слезой Блестит железный крест Быть может через год На базе в Антарктиде Мы встретимся с тобой Мэймэкен фон СС Быть может через год На базе в Антарктиде Мы встретимся с тобой Mijn machen van